Кремле заявили, что примерной даты окончания режима самоизоляции в России нет. Ранее нерабочие дни были продлены до 30 апреля, однако в Минздраве призвали сохранить ограничения до окончания майских праздников. Дату, когда нужно будет принять решение об окончании действия ограничений по России из-за коронавируса, Кремль еще не определял, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Нет, такой даты нет», — сказал он. В начале апреля глава России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам страны. Тогда он объявил, что нерабочие дни сохранятся до 30 апреля. Вслед за этим многие региональные власти, в частности, московские, продлили обязательный режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от их возраста. Однако ранее Минздрав выступил за продление нерабочих дней и режима самоизоляции вплоть до окончания майских праздников. Такое мнение выразил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он считает, что такие меры помогут в профилактике распространения коронавируса. Это важные очень мероприятия. «Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры – меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному», – сказал он. Брико отметил, что послабление хотя и есть, но в целом меры сохраняются. По его словам, специалисты продолжат наблюдать за развитием ситуации с распространением коронавируса по России. Исходя из этого, будут приниматься дальнейшие решения относительно необходимости дальнейших ограничительных мер. В то же время он отметил, что в настоящее время ситуация с распространением заболевания среди россиян находится под контролем, взрывного количества новых случаев коронавируса не наблюдается. Ежедневный прирост случаев в России, если пересчитать, составляет где-то 9-10%. Конечно, ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется и успешно контролируется, сказал Брико на пресс-конференции в среду 22 апреля.